сегодня мы поговорим почему сетевой маркетинг является умнейшей моделью по всему миру приветствую друзья на связи виктор бандалет автор блога виктор и в этом видео мы действительно поговорим о том, почему сетевой маркетинг является умнейшей моделью бизнеса по всему миру. А, знаете, исходя из своего пятилетнего опыта в этой сфере деятельности, я уже попробовал не только сетевой бизнес, то есть не сетевой маркетинг, кто смотрит, кто понимает со всеми иными словами MLM. Бизнес. Я также и э, приобрел и традиционный бизнес, который меня прогорел. Я также работал и по найму. Э, и также имел деятельность как фрилансер, да, то есть иногда даже сейчас могу что-то кому-то под заказ сделать. Именно в направлении интернета, разработки лендингов, сайтов, копирайтинг, проект менеджмента и многое другое в этом направлении. И знаете, как бы кто ни говорил, что сейчас 21 век, с этим поспорить нельзя, что именно сегодня колоссальнейшие возможности для того, чтобы заниматься очень многими вещами и зарабатывать себе на жизнь, быть при этом свободным. И это верно. Вы можете быть фрилансером. И улететь на Карибы, да, ну, со временем, конечно, можете быть там, дизайнером, фотошопом заниматься, обработкой, копирайтингом настройкой рекламы, таргетинга Яндекса, Google, Facebook, YouTube, много-много другое, project менеджментом быть, продюсером, и заработав определенное количество денег, вы можете уехать и заниматься благодаря интернету, где угодно этим. Также вы можете начинать свой бизнес в онлайне, да, как многие называют, инфобизнес, интернет-предпринимательство. Но в любом случае вам нужно стать в чем-то экспертом. Для этого нужно время, для этого нужны инвестиции в свое образование, да, в свои мозги, для того, чтобы обучаться, ездить на тренинги, на семинары, мастер-классы вебинары посещать, платные, бесплатные, конечно, лучше платные, потому что от этого есть какая-то ценность, вы что-то усваиваете, внедряете в практику, и от этого становитесь экспертом своего дела, получаете результат свой, и потом результат людей, которым вы что-то помогаете делать. И в виде этой ценности вы уже получаете деньги. Но, к сожалению, как и везде, как в любой сфере, как в интернет-бизнесе, как в сетевом бизнесе и как в традиционном бизнесе преуспевают определенная горсочка людей. Но знаете, статистика такова, за которым я наблюдаю сейчас в интернете. Сейчас очень много успешных молодых ребят приходят в интернет-бизнес, но прежде они достигли результата в сетевом маркетинге, в сетевом бизнесе. Взять тех же моих хорошо знакомых и... А, ну, друзьями их нельзя назвать, потому что а, друзья, ну, вообще другом можно только заслужить такое название. Но хорошо знакомый, коллега, партнер, это такой как Олесь Тимофеев, да, я думаю, многие можете загуглить, если вы не знаете этого имени, но ему сейчас 26 лет, и он успешный интернет-предприниматель, он, можно сказать, лидер в этой области, который делает миллионы дол долларов объема, своего бизнеса через интернет как говорится продавая навыки и знания как продвигать свой бизнес онлайн масштабировать его много много другого. также Артем Нестеренко да то есть сейчас он очень глобально занимает нишу интернет-маркетинга интернет-бизнеса но именно вот этих два громких имени да то есть я могу с уверенностью сказать да, и таких примеров уйма но вот просто которые вот мне близки, да, с которыми я сотрудничал, которых я обучаюсь, с которым я хорошо знаком, они были лидерами в сетевых компаниях, в сетевом бизнесе. В том же проекте, как и я, когда-то начинал да то есть это сетевой маркетинг, который связан с косметическими средствами, с биологически активными добавками, они там занимали определенную лидерскую позицию, они выросли, они начинали с полного нуля, они достигали вершин, и потом осознавая, когда они достигли какого-то уровня, как я знаю, например, Олесь Тимофеев, он вышел на уровень 7-14 тысяч долларов чек, Артем Нестеренко вышел там 25-30 тысяч долларов чек, и он понял, что каким-либо образом он уже не может масштабироваться свой бизнес, и нужно что-то двигаться дальше. Но давайте представим вас, возьмем ваш отчет в 5 лет, насколько было бы вам прикольно заняться каким-либо бизнесом и зарабатывать хотя бы 7-14 тысяч долларов ежемесячно. Ежемесячно. Если получается... Давайте возьмем среднее, между 7 и 14, это 10 тысяч долларов в месяц, это в год 120 тысяч долларов. Насколько бы вы себя прекрасно чувствовали, насколько бы вы понимали, что вы можете заниматься тем либо иным еще делом параллельно, приобретать себе недвижимость, автомобиль покупать. Как один из э, хороших тренеров и авторов известных книг по мотивации э, сказал, что вы себе машину можете позволить, если она э, в сумме занимает 4-месячную вашу зарплату. То есть, вот если вы зарабатываете 10 тысяч долларов, значит вы с уверенностью можете купить за 40 тысяч долларов себе автомобиль. Вот и так далее почему же все-таки сетевой маркетинг это умнейшая модель сетев... вообще умнейшая модель бизнеса по всему миру во первых любой человек любой абсолютно без образования без каких-либо навыков ну конечно если у вас есть какие-то навыки вы можете это применять в этом бизнесе и преуспевать еще намного больше но отдача и эм... то есть вы зайдя без каких-либо рисков, с минимальнейшими инвестициями, вы можете построить бизнес свои мечты. Вы сможете выйти за 3-5 лет на такой карьерный рост, на такой чек, на такой личностный рост и на обеспечение себя вообще на протяжении долгих-долгих лет, как будто вы бы шли в какой-либо корпорации, масштабный карьерный рост, где длится 30-50 лет. И сетевой бизнес это тот именно бизнес, если вы выберете нужную, необходимую компанию, позво... если вы выстроите сеть правильно, исходя из маркетинг-плана, потому что бинар и классика немножко разные, да, то есть и исходя из построения определенной сети, если вы делаете правильно, вы за, короткие, за короткое время можете выйти на пассивный остаточный доход, который будет кормить вас, ваших детей и внуков еще долгие-долгие годы. И сетевой бизнес можно передавать по наследству. Исходя из того, что не требуется ни образования, не требуется э, никаких либо там огромнейших инвестиций, как в традиционный бизнес взять. Даже в тот же интернет-бизнес э, рекомендовано для того, чтобы э, преуспеть, не исход... И я не буду говорить о том, что нужно инвестировать в мозги, прежде чем стать экспертом. Например, ближайшие полгода-год в узкой нише пройти некоторые тренинги, стать экспертом, наработать практику, получить результат и это уже позиционировать на рынок. Но даже исходя из того, что вам не нужно инвестировать якобы в тренинги, хотя сейчас вот, например, один тренинг пройти 60 дней какой-нибудь там, будет стоить 300 долларов и так далее. И полгода-год пообучившись, это уже вы будете инвестировать там более 1000 долларов. Далее вам нужно сделать лендинг, одностраничный сайт для того, чтобы, ну, если вы не эксперт в этом, и вы сами этого не делаете, лендинг, потом трафик, да, то есть опять же трафик, ну, минимум, я думаю, вложить для того, чтобы протестировать 100-200 долларов вот в этом направлении, точечно 200 долларов. И потом на постоянной основе, вкладывать в рекламу, для того, чтобы это само окупалось и приносило вам прибыль. E-mail маркетинг, да, респондеры, то есть серию писем, которые выстраиваются через определенные программы. Да, есть там определенные ресурсы, которые до 1000 подписчиков бесплатно, но я рекомендую сразу же идти к платным, потому что там крутая доставляемость, крутая статистика и автоматизация всего вашего бизнеса. Платежную систему там тоже приобрести, но это там недорого, буквально может пару десятков баксов и так далее то есть это уже инвестиции то есть мы уже рассчитали там около полторы тысячи даже около двух 2000 долларов для того чтобы начинать а в сетевом бизнесе даже если вы а, с глобальной точки зрения пойдете и с глубокой ответственностью относитесь к этому бизнесу ваши максимальные инвестиции будут до тысячи долларов для квантового скачка потому что есть такие компании которые вообще регистрируются можно зарегистрироваться совсем бесплатно, ну там 30, 40 долларов, 100, 200, 300, даже пакет 300 долларов для того, чтобы бизнес начать, какой-то бизнес, пакет продукции, для того, чтобы знакомым, друзьям раздать, чтобы клиентскую базу наработать. И потом оставшиеся деньги вложить в трафик, в привлечение своих потенциальных партнеров и эта сеть будет уже масштабироваться. И самое главное, что этот бизнес построен таким образом, сетевой бизнес, построен таким образом, что он выстраивается на доверии. Помогая другим людям, вы помогаете выращивать лидеров, вы помогаете преуспевать другим. И благодаря этому вы сами растете и зарабатываете намного больше. То есть это созидательный бизнес. Как бы многие не говорили, эксперты, гуру, там, которые позиционирует себя там на деструктивности, на успехах, вы строите созидательный бизнес. Помогая другим, вы преуспеваете сами. И для этого вам все дается. То есть буквально зайдя даже на те же 300 долларов, буквально, давайте предположим, до 1000 долларов вам нужно будет ложить. Это максимум, это лимит. Вам дается уверенный продукт. Конечно, вам предстоит выбрать наставника спонсора в эту компанию, чтобы был сильный лидер, который бы вас обучил, и каждый сильный лидер заинтересован в каждом человеке, который придет для того, чтобы ему помочь, стать на ноги, это ваш наставник, ментор. Далее, классная компания, долгосрочная компания. Не пятидневка, не полгода которая, не год, ну хотя сейчас... сейчас... Огромное позиционирование стартапов, да, то есть но я рекомендую выбрать там компанию, которая уже более трех лет и с качественным продуктом, который крутой отзыв и крутые результаты по этому продукту. Крутой продукт, за который вам не будет стыдно. Вы дадите знакомому соседу, он получит результат и он станет вашим клиентом. Нафига продвигать какую-то пустышку для того, чтобы потом ваше окружение, ближайшее, тыкло вас пальцем, сказали, что вы урод. Извините за французский. Но это моя рекомендация. Далее, маркетинг инструменты, обучение, семинары, мастер-классы, все инструменты сейчас ложатся к вам на руки. То есть представьте, за минимальнейшие инвестиции вы получаете бизнес под ключ. И что оно дает? Кроме всего этого, самый плюс сетевого бизнеса, сетевого маркетинга, что сначала вы работаете на время, некоторое, некоторое количество промежуток времени, а потом это же время работает на вас экспоненциальным ростом. Потому что когда вы сначала работаете, потом сеть работает на вас и ваши доходы растут в геометрическом процессе. Даже когда вы будете спать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году, вы будете получать доход. Вы можете уехать в Таиланд на 3 месяца и каким-либо образом уйти с построения этого бизнеса, но ваш выстроенный чек будет постоянно вам приносить доход. Даже и расти в некоторых моментах. Ну, конечно, если у вас крепкая сеть. Далее, компания инвестируют в вас. Компания сетевого маркетинга инвестируют именно в вас для того, чтобы вы росли. Они не инвестируют в рекламу, не инвестируют какие-то. Они инвестируют в продукт для того, чтобы он был качественный. И в вас, как э, партнеров. Э, это автобонусы, это путешествия, это дополнительное вознаграждение. Это, ну, представьте просто. Э, вы выходите на определенный какой-то уровень дохода, например, тысячу, две тысячи долларов, и вам в подарок компания дарит поездку в США, например, на пять дней, в Лас-Вегас и так далее. Прикольно. А вы, вы можете сказать, да я, блин, да я в любом бизнесе сам заработаю сам поеду. Ну да, идите на рынок, торгуйте, либо если вы такие опытные, откройте крупную компанию, заработайте и эти же деньги потратите на поездку для того, чтобы потом заработать опять эти деньги. Здесь же вы зарабатываете эти деньги и за счет компании вы едете, например, куда-то в путешествие. На Карибы, Средиземноморье, Индия, Париж, Лас-Вегас и так далее. Также автобонус. Выполняя определенные условия, вам компания дополнительно к вашему чеку, то есть вы зарабатываете деньги, которые приносят вам постоянный доход. Выше получается автомобиль, например, бизнес класса Mercedes, BMW, ну исходя из компании, в которой вы будете сотрудничать, либо уже сотрудничаете. Я думаю, именно вот этот бизнес, самое главное, за что я его люблю, это свобода. Да по каким-либо причинам компания полностью вам не принадлежит от вас не зависит продукт, маркетинг не зависит от вас и многие другие аспекты. за вас только от вас зависит товарооборот, сеть. Для этого вам нужно будет выстраивать бренд, вашей личности, для того, чтобы люди приходили не на компанию, а на вас приходили. Компания – это всего лишь бизнес-инструмент, и компания сетевого маркетинга – это очень сильный инструмент для того, чтобы начинать расти личностно. И если вы добьетесь какого-то чека в 2, в 5, в 10 тысяч долларов в сетевом бизнесе, в любом, в любой сфере деятельности вы сможете к этому чеку дойти очень быстро, потому что вы уже личностно, прямо пропорционально выросли к этому доходу. И поверьте, эти навыки и знания, которые вы здесь приобретаете, круг успешных людей, вы, э, ну, этот опыт просто э, бесценен. А, что еще хотел бы сказать напоследок? Ну, если вы до сих пор как-то негативно относитесь к этому бизнесу, то, ребят, уже более 70 лет этот бизнес э, легально работает э, как на Западе, как по всему миру, так и на СНГ. Ну, на СНГ, там, с 90-х годов. А, не путайте сетевой бизнес, сетевой марки с финансовыми пирамидами. И недавно ассоциация прямых продаж, DCA, да, то есть а, праздновала свой юбилей 100 лет. И это означает, что это устойчивая бизнес-модель очень крепкая. И она, то есть сетевой бизнес делает больше 100 миллиардов долларов в год на продажах. И представьте, что... 50% примерно получают дистрибьюторы, партнеры компании. И бизнес был замечен в таких журналах, как Forbes, Fortune, USA Today. Да, то есть во многих очень сильных таких бизнес журналах. И это, ну, это не пустышка, это, это тяжело игнорировать. И я вас лично могу познакомить с очень многими успешными людьми, потому что я нахожусь в этом окружении. Я сам уже пять лет в этом бизнесе и зарабатываю очень хорошие деньги в этом направлении. Так что, ребят, стилбизнес, маркетинг – это умнейшая модель по всему миру. Присмотритесь к нему, если вы не знаете, с чего начать. У вас нет огромных инвестиций, вы боитесь чего-то, рисков, кризиса. И, кстати, одна из самых отличий, а, а, отличий сетевого бизнеса, что если в кризис традиционные бизнесы терпят убытки, сетевый бизнес терпит подъем, потому что многие люди начинают просыпаться и приходить в этот бизнес и делать результат. Все, ребят, с вами был Виктор Бондолет. До встречи в следующих статьях и следующих видео. Кстати, для того, чтобы почитать более об этом, я написал недавно статью на своем блоге, то есть если вы смотрите на блоге, значит здорово, вы смотрите это видео на этой статье. Если вы же смотрите в социальных сетях, либо на ютубе, под видео есть ссылка на эту статью. Применяйте то, что я написал о сетевом бизнесе, в своих презентациях, в своих оффлайн-онлайн встречах, тет, -а тет Это очень круто для того, чтобы... Человеку объяснить про эту бизнес-модель, не на что пишут зачастую, а вот именно свое видение и свои результаты в этом бизнесе. Все, был рад для вас вещать. До следующих встреч. Пока-пока.